За четыре года обслуживание ноль. А сервисное мы же проводим. Нет, ну сервис. пришли, посмотрели, вышли, фильтра поменяли. Ну Все. да, конечно. Это, это обслуживание, это поломки, это Не, Нет, имеется в виду, нет, что сервисные это, работы проводят нет, за Нет, сервисные работы да. А так ну, никаких проблем. Виталий Николаевич, может вам покажете нам, как она работает, как вы не пользуетесь? А она сейчас работает.